Ты ходок. Аллас. Объединились. Дальше. Движение. Тынка. Вниз. Забрал. Развернемся, тонкай. Пропусти. Отсюда. Смотри. Это копа тнка. Тынкай. Копа тонка. Тенкай. Пока летит. Такой большой взорвуток конца спорта не поднимаем на уровне пояса. захожу и чуть-чуть пропускаем на себя и отсюда навстречу запер локоть один шаг, второй шаг колено, колено, пятки вместе, стопы на пальцах на спину прогнуть контроль ставим готовность повтори в нашем додзе эта форма КТГС является базовой, но кому-то она может показаться необычной. А если она окажется вам непонятной, задавайте вопросы в комментариях. Ну и ставьте лайк, если в вашем додзе делают так же, и подписывайтесь на наш канал. Друзья, мы продолжаем работать над тем, чтобы оживить этот канал. Теперь здесь будут появляться вот такие видеошпаргалки для моих учеников. Я надеюсь, что для кого-то еще это окажется полезным. Хочу вам напомнить, что такие видео подходят для практики внутри Додзи и мало пригодны для самостоятельного изучения Айкидо, которым кое-кто еще пытается сниматься. Я уже много раз высказывался на эту тему, на Айкидо по видео, но тема, увы, до сих пор жива. Так что сегодня вот вам одна причина, почему обучение по видео не работает. Сегодня я объясняю так: завтра я научусь чему-то новому, открою какой-то новый уровень для себя, но на видео это все останется точно так же. Так что без обратной связи с мастером процесс не пойдет. Спасибо, что смотрите нас. Поддержите наш канал подпиской, если вам нравится то, что мы делаем.